Всем привет, друзья! Вы на канале Автопроект, меня зовут Иван, и в этом видео я буду устанавливать упоры капота на свой автомобиль Kia Rio 4. И сразу скажу, что я не тот человек, который часто лазит под капот и что-то там делает. Открываю я его очень редко, только тогда, когда нужно залить омывающую жидкость, либо проверить уровень масла. Но даже в этих редких случаях хочется это делать с комфортом. Тем более цена на них адекватная, по крайней мере раз в 10 дешевле, чем купить их и установить в дилерском центре как дополнительное оборудование. Ну что, друзья, давайте перейдем к самим упорам и к их Установка. Вот в такой коробке они ко мне приехали. Это амортизаторы капота от компании Упор. Подходят они для автомобилей Kia Rio и Kia Rio X-Line с 2017 по 2020 год выпуска. На рестайлинговые Kia Rio и Kia Rio X эти упоры не подойдут. Итак, в комплекте у нас, естественно, инструкция подробная. Также два кронштейна для установки на передние крылья два кронштейна для установки на капот удлиненные болты крепежные ну и конечно же сами амортизаторы вот такая вот комплектация друзья пойдемте устанавливать во всех автомобилях в бюджетном ценовом сегменте установлена вот такая вот кочерга чтобы подпереть капот и да друзья Киерио стоимостью практически в 2 миллиона рублей считается бюджетным. Первым, что нам необходимо установить, это кронштейны на передние крылья. Будем устанавливать вот сюда. Для начала нам необходимо открутить вот эти два болта ключом либо головкой на 10. Так как штатные болты очень короткие, рекомендуется использовать комплектные болты, так как они удлиненные и. Производители рекомендуют использовать для установки упоров капота именно их, чтобы никаких проблем в дальнейшем у вас не возникало. И еще один важный момент, друзья, в избежание изменения заводских зазоров капота необходимо кронштейн устанавливать до упора, сместить его в сторону крыла, а также вперед до упора также в сторону фары, после чего затянуть болты. Все это указано, друзья, в инструкции. Все, кронштейн установлен. Именно таким образом. Далее переходим к установке кронштейна на капот. Нам необходимо будет открутить вот этот вот болт. Здесь головка на 12 уже используется. Поэтому откручиваем и устанавливаем кронштейн. Берем второй кронштейн смотрите устанавливается он именно таким образом срезом вперед углом получается к петле вот так берем удлиненный комплектный болт и также устанавливаем все затянули. Также переходим на противоположную сторону. Сейчас я эти кронштейны установлю и будем уже ставить сами амортизаторы. Все, кронштейны установлены здесь и аналогично здесь. Осталось самое легкое, это установить сами амортизаторы. Перед тем, как их установить, необходимо прокачать, друзья. Берем, опускаем штоком вниз и вот... Таким вот образом нажимаем и прокачиваем их примерно раз 5 до конца. Я уже это предварительно сделал. И давайте устанавливать. Друзья, рекомендую начинать установку упоров именно с водительской стороны. Здесь мы его защелкнем, а потом уже перейдем на противоположную сторону, так как здесь кочерга, и ее здесь уже можно будет убрать. Также в инструкции указано, что... Упор устанавливается штоком вниз, то есть вот таким вот образом. Просто я читал отзывы, и люди выкладывали фотографии, как они устанавливали наоборот. Вот таким вот образом это неправильно, друзья. Устанавливаем именно штоком вниз, вот так вот. Ну, а теперь давайте защелкнем фитинги на шарниры. Так, и... Так, все, готово. И давайте перейдем на другую сторону. Здесь мы можем, в принципе, уже убрать кочергу. Все. Готово. Упоры установлены. Вот так вот они смотрятся. Довольно-таки интересно. Я бы даже сказал, как будто бы штатно. Кочерга у нас остается на месте, можно ее, конечно, снять, если она мозолит глаза. Здесь она прикручена также на два болта, но я ее оставлю, мало ли что, пускай будет. Ну, а теперь давайте проверим. Так, закрылась. Дернули капот, подходим поднимаем все отлично ну, а теперь самое главное проверяем зазоры капота друзья смотрим вроде все так же как и было с этой стороны аналогично Данные упоры капота я приобрел на сайте Озон, также их можно заказать и на Алиэкспресс, и на любом маркетплейсе. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Также, друзья, пишите свои комментарии, установлены ли у вас такие упоры капота и будете ли вы их себе заказывать. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи на дорогах. Всем пока.